Привет! Несмотря на все великолепие такого феноменального мультсериала как Friendship is Magic, некоторые эпизоды все-таки выделялись в худшую сторону, порой вызывая недоумение, какого сена тут происходит, какой посыл несет данный эпизод и нахрена его вообще сделали? Два месяца назад мы предложили нашим зрителям составить антирейтинг, выбрав из 21 эпизода самый отстойный на их взгляд. И это тот самый случай, когда мне и самому интересно, что думают броняши по этому поводу. Предсказать результаты даже приблизительно я не смог. Вот сейчас будет интересно. У зрителей пятерку самых отстойных эпизодов мультсериала Дружба это магия по версии наших зрителей. пятое место поделили сразу два эпизода, набрав одинаковое количество голосов. Одиннадцатый эпизод пятого сезона. Принц Як Якистана Резерфорд зачем-то приехал в Понивиль и начал все крушить от недовольства, несмотря на все старания поняшек ему угодить. Казалось бы, достаточно. Но нет. Сюжет этого эпизода настолько поехавший, что даже я не смог его не то что запомнить целиком, да даже просто понять его. Пинки успела совершить чуть ли не кругосветное путешествие в поисках способа угодить Яком, пока принц Резерфорд бесился с того, что в вели все не так, как в Яки Акистане. Даже успела организовать рок-группу и покинуть ее. Два вопроса. Как и нафига? 25 эпизод первого сезона. Первое пришествие Пинкамины во всей ее маниакальной сущности. Ее друзья так увлеклись подготовкой сюрприза к ее дню рождения, что создали впечатление полного внезапного игнора Пинки Пай и тем самым свели ее с ума. Налицо явное психическое расстройство, показанное уж слишком натуралистично для первого сезона мультсериала, ранее отличавшегося исключительно милой сказочной атмосферой от такого контраста становится не по себе. Вопреки распространенному заблуждению, фанфик Кексики был написан вовсе не по мотивам этого самого эпизода. Фанфик был написан раньше, чем вышел этот эпизод. Именно поэтому ранняя иллюстрация этого фанфика использует обычный образ Пинки Пай, а не Пинкамины. Броняши заранее чувствовали, что Пинки Пай таит себе какое-то безумие. Это и подтвердилось в эпизоде с легкомысленным названием «День рождения». На четвертом месте четыре эпизода, набравшие одинаковое количество голосов. Начало шестого сезона. У принцессы Каденс и Шайнин Кармера родилась дочь, и она — Аликорн. Все в шоке. И Твайка, и ее друзья, и Селести с Луной, и Броняши, посмотревшие этот эпизод. Да и сами родители понимают, что это нифига не норма. Ведь все это время считалось, что аликорном нельзя родиться, им можно только стать. Для этого нужно совершить что-то особенно выделяющееся и стать избранным, чтобы другие аликорны сделали аликорном и тебя тоже. А тут она родилась и сразу аликорн. Ну, если подумать, вполне естественно и ожидаемо. Ведь Аликорн это отдельная раса, а значит, этот признак передается по наследству, так же как и любая другая раса. Просто принцесса Каденс оказалась первым аликорном в истории Эквестрии, давшим потомство. Аликорном ведь никто не запрещал рожать. Вот и родилась первой в истории потомственный Аликорн. 22 эпизод пятого сезона. Твайлет Спаркл не выходила из дома несколько дней. Тем временем Дискорд успел надружить с главной шестеркой дофига локальных мемов, которые лавандовая книгоедка никак не может понять, потому что была в танке. Ну, то есть в своем замке все это время. Да, пожалуй, жизненно. Но делать об этом целый эпизод. Зачем? Десятый эпизод пятого сезона. Вайлет Sparkle сильно переутомилась, подготавливая крупный секрестрийский саммит в Контерлоте. Теперь ей нужно хорошенько выспаться. Твайка спала весь день накануне саммита. Спайку было поручено сторожить ее покой. Помимо прочего, всякие рандомные участники этого саммита приходили к Твайке с различными вопросами. Не проблема, просто нафья, и съешь свечку, м -м? Спайку пришлось разруливать все самому, пока принцесса дружбы сладко спит. В какой-то момент Спайк так увлекся делами принцессы дружбы, что сам стал чувствовать себя принцессой и порой даже злоупотреблять своим положением. В итоге Спайк по крупному накосячил. Эпизод, конечно, интересный, но какой-то он кринжовый что ли. Четвертый эпизод пятого сезона. Хм, Что же он так пятый сезон не зашел? У Apple Bloom день сурка. Ложась спать с ужасными мыслями о том, что ее будущее Кьюти Марка может оказаться какой-то не такой, она попала в утомительные повторяющиеся сновидения с различными вариантами возможной Кьюти Марки и ее влиянием на род занятий и отношения окружающих. Да, видеть во сне всякий бред это конечно очень жизненно. Но опять же, делать об этом целый эпизод кажется странным. В конце концов, пришла принцесса Луна и вытащила бедняжку Apple Bloom из ее кошмара. Третье место, седьмой эпизод девятого сезона. Неуклюжую девочку Яка пытаются подготовить школьному балу и научить хорошим манерам. Бесполезно. Ой, как кринжово на это смотреть. Ужас. Ладно, хоть концовка романтичная. Хотя каноничный шипинг пони с Яком кому-то может показаться тоже кринжовым. На втором месте два эпизода, набравшие одинаковое количество голосов. 18 эпизод 8 сезона. Охохохо! Лично я бы поставил его на первое место. Его начало можно описать как Какого сена Пинки? В середину как какой кошмар. А концовка как Еп, вы что, совсем охренели? Пинки Пай где-то нашла ее видофон музыкальный инструмент из яки Акистана, наподобие волынки, которые вообще-то должен издавать красивые мелодичные звуки, а Пинки умудряется выдавливать из него такое, что я даже не могу описать это словами. Да еще и кайфует с этого, оргазмирует прям, я бы сказал. Это стало для нее чуть ли не смыслом жизни. О, жесть! А когда Пинки наконец поняла, что ее друзья не в восторге от ее нового увлечения, она снова опинкаминилась. Хех, фига <себе> я глагол придумал. И уехала в Якиокистан, где ее видафон ценит и любит, чтобы послушать уже нормальное его звучание. В итоге друзья приехали ее оттуда забирать и даже разрешили ей продолжать свою абсолютно бездарную игру на ее Ведофоне. Капец, настолько стрёмные звуки еще же нужно умудриться их придумать а ведь Якам это еще и понравилось ну нахер 15 эпизод шестого сезона вкратце суть сюжета в том что ре дэш конкретно задолбала своих друзей своими пранками когда ее друзья сказали ей что это не смешно она поняла это по-своему стала еще более изощренно исполнять свои приколы. Ну, надо отдать должное, это все и правда было потрясающе, Рейнбо Dash в этом, несомненно, мастер. Но, где-то в середине эпизода, Пинки Пай вдруг решила пранкомыть и саму Рейнбо Dash. Мы же знаем, Пинки умудряется дружить со всеми жителями по нивели Без исключения. Ей было совсем несложно собрать буквально весь городок для участия во флешмобе специально для Рейнбо Dash. Но, как результат, практически вся вторая половина данного эпизода выглядела как одна ужасно растянутая сцена. Первое место. Самым отстойным в мультсериале Friendship is Magic: наши зрители признали 24-й эпизод 8 сезона. В поневели упал дракон. Воспользовавшись ситуацией, он представился отцом Спайка. Несмотря на явное вранье, Спайк ему верил. Этот самозванец решил воспитать Спайка якобы в лучших драконих традициях. Но на самом деле делал это только для того, чтобы вести себя в худших драконих традициях. В конце концов, Спайк все понял, эту сволочь выгнали из замка дружбы и он во всем сознался. По-моему, это самый тупой эпизод во всем сериале. Скорее всего, именно поэтому его поставили на первое место. Итак, это были 10 самых отстойных эпизодов мультсериалов «Friendship is Magic» по мнению зрителей ТО «Маги Дружбы». Кринжануть по ним еще раз можно по ссылкам в описании данного выпуска. А теперь пришло время голосовать за самый лучший фан-сервис. Ссылка на голосование также в описании. Итоги подведем уже в декабре. Не забывайте оценивать и комментировать видео, это очень важно для его продвижения. До связи!